Поехали. Все, волшебную палочку взяла. Uh -huh. Так вот, когда дома есть ребенок, обязательно надо иметь вот такую штучку. Аргент Макс. Если вдруг сегодня это эпидемия, выходим на улицу, надо обезопасить себя. Ну, мы можем в маске ходить, можем сделать какие-то другую защиту. Но когда приходим домой, мы моем руки. И как обезопасить себя? Слизистую глаз. Носа, рта. Берем вот эту капсулу, разводим. Я ее вот помещаю в такой пулевизатор. Это просто баночка. Накрывай. Вот. Это коллоидное серебро. Вкусная Оно безвкусное. Водичка. Можно, да, какая? Вкусная. Вкусная. Очень вкусная водичка. водичка. Ее можно. Потому что спиртовой раствор. Не будешь использовать, например, на глаза В нос можно. Ты, не хочешь, можно Ты не хочешь, поэтому я тебе не брызгаю Не трогай, не трогай, не трогай Это не надо трогать Это же микрофон у нас Вот, и это Этим можно обезопасить себя и ребенка Спиртом не будешь брызгать в глаза а этим можно. И сейчас я вам покажу еще какие есть чудо-средства для того, чтобы поднимать иммунную систему и то, что имеет смысл держать дома в домашней аптечке, не из медикаментов, а из очень безопасных природных вещей. Ничто так хорошо не укрепляет иммунитет, как продукты пчеловодства. Это прополюкс. Один-два впрыска на стакан теплой водички или прямо в ротик можно брызнуть и простуды, насморк, кашель уйдут как и не было. Это надо иметь дома всегда. Симбионы помогут наладить бактериальную флору кишечника. Вы же сами знаете, сколько ребенок сегодня ест консервированных продуктов. Те же самые йогурты. Вкусняшки разные, орешки, хрустяшки, чипсы и прочее приводят к тому, что каждый второй ребенок сегодня страдает от дезбактериоза. А это причина развития грибков, а значит и паразиты, потом лечим аллергии, кожные расстройства, а надо, как мама говорила, выпивать стакан кефира на ночь. Симбионы – это пептиды бактерий. Их можно и так принимать или сделать кефир, только не магазинный, а настоящий. Лецитин. Незаменимая вещь для нормальной работы мозга ребенка и для нервов, конечно. Начинает ребенок принимать лецитин, повышается концентрация, улучшается память. И как итог, хорошей оценки в школе, ребенок спокойный и уравновешенный. А если добавить спирулину, то и все минералы, витамины ребенок будет получать ежедневно. Потому что в нормальной идеи их сегодня, к сожалению, очень не хватает. Ну и конечно усваивается это все только с водой коралловая вода помогает донести все эти полезные вещества до клетки стоит это не дороже еды в магазине если исключить вредное перестать его покупать добавить вот это вот полезное и можно не бояться никаких вирусов потому что иммунитет справится с ними легко профилактика или лечение что лучше все это можно заказать в онлайн магазине здоровье не купишь и получить у себя в городе ссылки, вы найдете в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если понравилось. Берегите себя, будьте здоровы и пусть каждый день приносит вам радость.